Всем привет! Сегодня я делаю такой маленький самолетик из деталей набора 11005, тоже серии Lego Classic. Он совсем небольшой. Быстренько разберу и соберу. И вот и все детали, которые нужны для этого самолета. Ну что ж, начали. Прикрепляем шасси. Это можно сделать сейчас, можно потом. Делаем. Делаем сразу винт. Да. Всю красоту. Кабина. И это будет хвостик тут крепиться. А вот здесь внизу крылья. Два слопика для крыльев. Таких. Вот. Так. Выравниваем. И еще ранее вот здесь у нас такой тайлик 2 на 2 и здесь не остался что хвостик хвостик мы делаем таким образом 2